Дорогие друзья, вы на канале Samsung просто. Так, дорогие друзья, хочу вас познакомить с приложением. Вот оно, как называется, сток. Да, что здесь в нем есть? Все обои стоковые обои, так скажем, популярных смартфонов. Ну, первая вот категория. И поехали. У нас Asus, Google, Huawei, опа Ryzen, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE. Дальше у нас Недавние, которые я рассматривал, потом популярные и случайные. Вот случайные. Но мы с вами поехали, наверное, в категории и посмотрим Asus. Вот Asus и популярные Васусы. Вот, допустим, что у них самое популярное. Здесь вот эти все обойки. Обойки большого или высокого качества. Достаточно хорошие, действительно, обоечки. Поехали дальше. Теперь выбор через модели. А, допустим, вот... Последнее из того, что у них было здесь выбрали то, что вам, допустим, приглянулось, а что нам приглянулось? Ну давайте вот это вот. Смотрите, картинка прогружается и здесь отличнейшее качество. Далее мы с вами можем ее выбрать как фаворит, да, то, что вам понравилось, и она у вас будет где-то постоянно там висеть в, в понравившихся. Здесь мы можем поменять, во-первых, что блюр, размытость, да. Далее яркость. Пожалуйста, здесь можно поменять дальше. Вот а, не вот эта яркость, да, а это резкость. Дальше у нас с вами идет изменение э, инверция цвета. Дальше яркая картиночка. Либо вообще черно-белую можно сделать. Вот таким вот макаром. Ну и дальше вот изменение цветов. Потом можно перевернуть ее и можно тормашками ее сделать. Когда все сделали, то, что вам нужно, нажимаем вот сюда. И далее здесь мы можем сделать на рабочем столе, здесь у нас на экране блокировки. Это настроечка, значит экран блокировки и рабочий стол. Все сделали, готово, вышли и вот наша обоинка есть. Заходим по новой и поехали дальше выбираем следующую какую-нибудь из моделей google здесь тоже в google я не знаю они то ли они что-то курят обои делают то ли наоборот я что-то курю что не пойму что такие шабои оказывается прекрасные могут быть короче мне такие не нравятся ну кому-то может быть нравится вот huawei у них уже более-менее такие есть обойки красивенькие. Допустим, вот эту можем мы с вами сделать и поставить. Хопс. Готово. Вот она у нас стоит. Прекрасненькая обоя. Пошли дальше и поехали. И также здесь есть популярные. И здесь есть модели. Популярные, кстати, вот это вот вообще прикольно. Выглядит как глаз, как будто да, радужный такой. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, как будет на экране смотреться. Все, вышли. Ну, смотрится достаточно интересно. Все, пошли дальше. И так абсолютно у нас с вами можно просмотреть все модели. В том числе вот Samsung, допустим. У меня Samsung S21 Ultra. И что у нас здесь есть из этих моделей? Ну-ка, давайте-ка вот модели. Поехали. А13. Здесь же есть Tab. С-20, С-10 даже есть, да, С-9, но С-21, по-моему, нет. А, вот даже С-22 есть, ребята, С-22, и что такое? А, это предположительно, что будут вот такие обои, походу, на s 22 С-21 почти такие, чуть-чуть другие, короче, но интересные, хочу заметить, можно даже выбрать. Вот так родные отстал я от жизни С22 уже есть. Обои а я и не знал. И поехали, поехали! Здесь все модельки. Даже есть вот Зилфон. Пожалуйста. Короче, все можно выбрать. Ну и в настройки давайте с вами зайдем, посмотрим. Вам доступна будет про версия. Здесь же будет у нас профиль, пожалуйста загрузки если что вы будете загружать их можно загрузить да я вам просто об этом не сказал вот здесь выбрали мы с вами и загрузить вот здесь довланг ее можно прогрузить эту обоим она у нас будет видите в загрузочке также ей можно и поделиться отсюда же можно и поделиться пожалуйста куда-то можете кидануть вы Данную обойку, ну, допустим, давайте-ка сделаю, я сейчас в группу Samsung просто вот сюда я ее кидану, хоп, чпок, и ушла обоина. Вот так можно поделиться, здесь же, да, а еще вообще информация, да, какая, сколько весит, скачивание было 2268. просмотрено 1000, тэм -тэм. вес ее вот такой и все.